Всем привет! Ищем под покупателя трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, расположенные на первом этаже. Общая площадь должна быть не менее 56 квадратных метров. Комнаты должны быть изолированные. У кого есть данные объекты, набирайте по номеру телефона, который указан ниже.